Привет! Сегодня будет обзор на мировую сеть пиццерий Domino's Pizza. Очень любите пиццу, но не хотите готовить ее самостоятельно. Если катастрофически не хватает времени на готовку или вам надоело однообразие домашних рецептов, а экспериментировать нет ни настроения, ни времени, то расширить собственные кулинарные познания и кругозор друзей и домочадцев в области пиццепоедания можно с помощью профессионалов. Чтобы попробовать правильную пиццу сейчас нет необходимости ехать в Италию или вообще выходить за порог своего дома, достаточно зайти на сайт и в течение часа вы точно получите вкусную пиццу от всемирно известного производителя за адекватную цену и с круглосуточной доставкой. По Москве, Московская область, Балашиха, Видная, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Ивантеевка, Коломна, Коммунарка, Королев, Котельники, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Путилкова, Пушкина, Раменская, Реутов, Сергиев, Посад, Серпухов, Фрязино, Химки, Чехов, Щелково, Электросталь, Андреевка, Дзержинский, Московский и Сапронова, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Самара, Саратов. Челябинск, Нижний Новгород, Тверь, Ярославль, Рязань, Липецк. Ссылку на сайт оставлю в описании. Несмотря на обилие предложений на рынке пиццы с доставкой, Domino s Pizza привлекает к себе немалое внимание качеством продукции и оперативностью доставки. Как никак, а эта сеть пиццерий по праву заслуживает звания мастодонта рынка пиццы. Компания прошла длинный и тернистый полувековой путь к лидерству и признанию. И не перестает трудиться над поддержанием своего имени, попутно открывая новые филиалы по всему миру. 11 тысяч пиццерий в 76 странах это ли не залог качества. Секрет пиццы Домино С-пицца не прост, он состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: нежное тесто, приготовленное по фирменному рецепту пиццерии, который хранится в тайне уже много лет. Соблюдение идеальной температуры приготовления. В печи должно быть не меньше, не больше 260 градусов по Цельсию. Технология приготовления на первом месте. Вкус ингредиентов подчеркивает специальный соус для пиц, приготовленный, опять же, по фирменному рецепту. Никаких полуфабрикатов. Эта пиццерия для приготовления своих блюд использует только свежие, натуральные и высококачественные продукты без гМ. Молниеносная доставка по Москве меньше часа, за гранями реального и уважительное обращение с клиентами. На сайте пиццерии можно составить себе вкусный ужин или обед не только из многообразия пиц, но и дополнить ее картофелем, курицей, хлебцами, салатами, напитками, десертами, пирогами и многими другими лакомствами, которые каждый подберет по своим предпочтениям. И самое главное преимущество – Pizziolla Domino Pizza готовы приготовить пиццу по рецепту созданному вами. А еще и многие жители Москвы и Московской области и других городов, в которых есть эта доставка пиццы, это подтвердят, доставка пиццы на указанный адрес и ее заказ через интернет, удобно, быстро и очень вкусно. И взрослые, и дети останутся довольными, откусив кусочек, не просто свежей пиццы, а пиццы, что называется, с пылу с жару. После первой дегустации пиццы домино-с остается приятное ощущение того, что ты сам сотворил эту вкуснятину в своей собственной духовке, поскольку доставленная откуда-то пицца просто не может быть настолько горячей. Независимо от того, выберете ли вы посещение гостеприимной пиццерии или доставку пиццы по адресу, вы точно не ошибетесь. Любая пицца от Pizziola Domino S. Настоящий кулинарный шедевр, приготовленный с любовью и пахнущий домашним очагом. Ссылку на сайт оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу.